Здравствуйте! Какие необходимые меры в этот период времени необходимо проделать для полноценного роста и созревания ягод и лозы винограда? Конечно, после длительного перерыва полива с неба, а это уже более 10 дней, не было дождей, а погода на улице переваливает днем всегда за плюс 35 градусов, что необходимо провести корневой полив винограда а вместе с тем и внести необходимые минеральные удобрения для полноценного развития виноградной лозы и созревания ягод. виноградные кусты, которым более трех лет, полив лучше всего делать дренажную трубу, а не сверху по земле. Сейчас мы увидим дренажную трубу. Вот дренажная труба. Это канализационная труба диаметром 100 мм. Закрыта вот такой заглушкой, чтобы влага не спарялась. И она расположена у меня на глубине 90 сантиметров. Но не у каждого была возможность сделать ее. И как быть, многие спросят. Отвечу. Если мы будем полив делать только поверхностно, то корни винограда... В скором времени перестанут углубляться, что негативно скажется на перезимовке данного виноградного куста. И в данном случае начинают расти растяные корни, так сказать поверхностные, что в скором времени расползутся по всей поверхности земли, что отрицательно скажется на нехватке необходимых минералов для этой лианы. Тут их меня, конечно, нету, потому что я углубляюсь и их удаляю всегда весной. И полив я сделаю не поверхностно, а как ранее показывал, дренажную трубу. Поэтому у меня здесь растяных корней нету. Есть средние корни и глубинные. Если у кого нет дренажной трубы, то прежде чем делать полив винограда под корень, необходимо проделать углубление в земле на 50-70 см, стараясь при этом не повредить корневой системе виноградного куста. Это углубление делаем, отступив от головки куста винограда где-то 40-50 сантиметров. Вот Сюда, до этого места, должно быть не менее 40-50 сантиметров. В данном случае я отступил 60 сантиметров. И копаем яму, подполив его. В дальнейшем эту яму можно поставить канализационную или асбистовую трубу, частично заполнив ее щебнем. Так, у нас эта труба будет служить для невыходимого полива винограда под корень. Вот как видим здесь у меня горловина, которую я тоже в свое время сажал в куст и не делал как положено. И мне потом пришлось вот такую трубу вставлять сюда тоже. Я я мамбуром, конечно, тут проборивал, проборил я моборм и поставил трубу где-то 75-80 сантиметров труба. И сюда я заливаю воду. Вода поступает вглубь, и на дно немножко щебенка насыпал, и все. И закрываю вот так вот заглушкой данную горловину, чтобы влага не спарилась, которая там будет находиться. Это все касается полива винограда столовых сортов. Технические сорта винограда в этом, можно сказать, не нуждаются. Полив делаем, если нет дождя, то не чаще, чем один раз в 10-15 дней. Сколько воды необходимо вылить под один куст винограда? Многие могут спросить. Тут многое зависит от климатических условий, почвы, в которой растет виноград, и, конечно, от возраста его. Главное, не перелить водой виноградный куст, особенно перед созреванием ягод. Как видим, ягоды как в такой уже стадии развития. Вот они уже начинают окрашиваться, и поэтому тут переливка будет больше вредить, чем приносить пользу. Поэтому будем аккуратны и внимательны с этим. Иначе ягоды начнут лопаться от резкого изобилия влаги. Лучше понемножку, чем много и сразу. На куст полной нагрузки, как этот, я выливаю не более 20 литров. Потому что созревание ягод уже началось. Видим, ягода уже крупная и налита. И даже появляется мягкость такая. Можно определить, что ягода уже в стадии созревания. Виноград, который находится в стадии созревания, подкормку уменьшаем до минимума. На данный виноградный куст, как этот, это перед времени я не делаю, потому что к потреблению ягода будет готова в течение недели. Как видим, она какая крупная, налита, и поэтому здесь подкормку я никакой не делаю, просто делаю полив и все на этом а виноградные кусты, на которых созревание ягод будет не ранее, чем через 15-20 дней, делаем подкормку винограда калийно-хоскорными удобрениями. Азотные удобрения убираем из рациона подкормки винограда в этот период времени лета. Виноград в школке и вегетирующие саженцы поливаем не чаще одного раза в неделю. Вот такие саженцы не чаще, как один раз в неделю делаем полив. Это саженцы высажены этого года. От частого полива молодой виноград быстрее погибнет, чем будет полноценно развиваться. Для начинающих виноградарей думаю, что эта информация будет полезна и применена к сведению. Когда я начинал заниматься виноградарством, то много допускал ошибок в неправильном уходе за виноградом. Только время, практика и теория научают нас, как правильно и своевременно делать уход за виноградом, чтобы не навредить ему. Но потеря времени в неправильном уходе за растениями, конечно, сказывается и на нашем душевном состоянии. Будем внимательны и наблюдательны, и своевременно принимать правильное решение в любой ситуации для полноценного развития винограда. С вами был канал Делаем Сами. Всем желаю удачи и благополучия в полезных ваших начинаниях. Конечно, и богатых урожая. До свидания.